Хавал F7, закончили монтаж ГБО, вот подкапотное пространство, все встало на штатные места, крышечка полностью закроется, вот так форсуночки. крышечка закроется, блоки управления, редуктор за воздушным фильтром снизу стоит, баллон вместо запаски на 74 литра кнопка переключения осталось только кнопку переключения врезать вот кнопочка будем врезать вот заглушку ну сейчас клиент приедет покажет куда ему удобно будет в нее врежем так машину завели все все времена видит подцеплено все правильно давление все видит сейчас клиент приедет поедем накатывать карту карту давления накатаем заводской прошивки нет сперва накатаем карту давление потом уже более точно настроим примесь бензина вот на данный момент поставили 5 процентов вот машина уже работает на газу то есть так проверили что все работает вот можно наблюдать как работает то есть вот машина работает на газу полностью Хопс, второй цилиндр поработал чуть-чуть на бензине сейчас оп третий цилиндр поработал чуть-чуть на бензине и вот так, в принципе, все работает. На холсты сейчас вот коррекция получается ну, в норме, грубо. Но это так все условно. Только первый запуск. Машина завелась. Уже хорошо. Ждем клиента и едем кататься. Заправить на лечке бензобака. Переходник выдали клиенту. В Перми на всех заправках этот переходник есть. В других регионах бывает нету. Провал F7 2 литра 190 лошадиных сил. Вот такая кнопка современные у Алекса теперь. Вот эти цвета. Как угодно мы можем настроить вот эту синенькую, любым другим цветом. Можем зеленую, желтую, оранжевую, розовую. Как хотим, можем настроить под панельку. Также клиент придет, сейчас скажет, вот у меня синенькая панель. Как? Дисплей синенький. хочу здесь, чтобы тоже все синеньким горело. Без проблем сделаем это тоже по желанию клиента сделаем монтаж занял сонстройка займет примерно полтора дня машина в целом несложная. приезжайте к нам компания на газу точка ру поедем кататься может еще снимем видео как в движении это все будет всем пока установили ГБО на хавал f7 едем в движении процентное замещение идет 5 процентов во всем диапазоне Здесь вот машина едет, бруты. карту настроили, по коррекции все хорошо ну немножко выше 4000 поставили чистый переход на бензин а так во всем диапазоне идет 5 через тысячу километров ждем отзыв по расходу как получится и в принципе все настройка закончена